Так, ну что, добрый вам день. Я делаю запись, еще раз укороченную запись мастер-класса «Как за 30 дней найти своего мужчину на сайтах знакомств и договориться с ним на берегу для комфортных отношений вдвоем». Я, Надежда Новосельская, психолог Коуч, покажу на своем примере, на примере своих учениц. Что нужно делать и как нужно делать для того, чтобы уже в ближайший месяц, на 30, на 30 дней, я предлагаю такую цифру, пишу не зря, потому что когда у вас есть понимание, что вы делаете, зачем вы делаете, как вы делаете, то вы можете повторить опыт тех людей, которые это уже сделали, правда? Именно поэтому сегодня я покажу 9 главных ошибок на сайте знакомств, Какие мы, а женщины, часто допускаем, какие дела я ошибки, я через свой опыт покажу. Какие типы мужчин на сайтах знакомств, как реагировать на предложения секуса и других непристойностей. Сегодня я об этом вам покажу в этом мастер-классе. Итак, погнали. Так, еще раз включаю. Еще раз включаю весь экран и поехали. Первая ошибка. Нет вашего привлекательного образа, который он ищет. Есть обо что. А мы с вами должны понимать, что нет второго шанса для первого впечатления. Все. Вот запомните такую фразу. Даже себе выпишите где-нибудь, вот прям возьмите блокнот прямо сейчас. И когда вы будете просматривать этот мастер-класс, вы просто себе возьмите и пометьте. Нет второго шанса для первого впечатления. Все. Вы можете быть красивой, вы можете быть добрым, вы можете быть просто идеальной женщиной, но если вы показали первое впечатление никакое, то в большинстве своем это впечатление остается. Дальше. Если мы говорим про то, что сейчас я вам даю четкий пошаговый алгоритм про ошибки и что нужно сделать, то я буду вам показывать, что можно сделать, частично как можно сделать, все остальное буду показывать, как это делать в курсе, более детально. И я покажу вам, что надо вам сделать, чтобы не шли на вас все подряд. Потому что если у вас нет четкой фотографии, дальше, если у вас нет прописанного профиля, чтобы выставили свой фильтр, то будут ищи, идти все, кому не лень. Поэтому, первое, ошибки с образом и фотографиями. Что здесь важно? Может выделить, выдать ваш взгляд, что вы, кто вы, простуш, вы простушка или та, за которую нужно ухаживать, которую нужно добиваться. Вы интересная женщина, которая магнитки просто притягивает к себе человека, который вау, вот он нашел ее. Глаза же, вы знаете, это зеркало души. Поэтому на ваши фотографии, которые вы сделаете, я естественно проверю. А вам сейчас рекомендую вот что. Когда вы сделаете качественные фотографии на свой сайт знакомств, то Вот вы, вы, вам даю вам такую рекомендацию. Вам важно сейчас, когда вы сделаете такие фотографии, обратиться к своим знакомым, друзьям, мужчинам, для того, чтобы он посмотрел, насколько ваши фотографии, ваш взгляд и так далее э, проходят, э, проходят вот под вот тут тест, который важен для мужчины. Поэтому, когда вы сделаете фотографии, сначала постарайтесь попасть к мужчине, фотографу. Если не попадете, значит, попадите к девушке какой-нибудь интересной, молодой, которая соображает, ну и любому хорошему, качественному специалисту. А дальше фотографии просто покажите тем мужчинам, которые вам скажут, вот эта фотография пойдет на сайт знакомств, вот эти глаза привлекают и так далее. Это вам такой даю лайфхак. Дальше. Когда вы это сделаете, то у вас, конечно же, будет понятно, какие фотографии вам нужно выкладывать. Вот, к примеру, фотография... Которые я, таких фотографий очень много, которые выкладывают девушки на сайтах знакомств. А, по мне может быть, что это хорошие, добрые, приятные женщины, но как они выкладывают фотографии, понятное дело, что привлекают они, как вы понимаете, не того человека, который, эм, который вам нужен. Вот нет второго шанса для первого впечатления. Записали себе, да? Вот девушка. Скорее всего, что она еще играет на фортепиано. Она умная, интеллигентная женщина. Но вкуса никакого. Это вот показано, показано сразу, что если вы ищете мужчину, который хотите, чтобы был качественный мужчина, думающий, уважающий, умеющий зарабатывать деньги, умеющий имеющий образование, опытный и так далее, понятное дело, что он разбирается в женщинах и такую женщину, которую он увидит, он, конечно же, пропустит. Хотя эта женщина вполне может быть составила бы ему очень даже ту партию, которой он мечтает. Правда? Поэтому, когда вы будете делать фотографии качественные, вы заметите, как вы преобразитесь, вы заметите, как вы по-другому к себе начнете носиться. Потому что когда увидите себя в другой форме, увидите свою упаковку другую, вам захочется поневоле, воле-поневоле выровнять спиночку, улыбнуться и сказать себе, вау, это что я. Или вот девушка молодая, красивая, 43 года, выглядит великолепно, да? Но и что она показывает? Ножку он там, она выглядывает в машине, грудка у нее выставлена, лифчик там, ну, это когда ты отправляешь своему любимому мужчине такую фотографию. Вот которым ты уже э, вконтакте, да, с которым ты уже в отношениях, конечно, это суперская фотография. Но если ты на сайт знаком выставляешь вот такие фотографии, понятное дело, что это ну, ни о чем. Такую девушку хочется, естественно, отправить ей в мужчина отправляет в таким женщинам в личку члены и, и так далее, и так далее. Всякие непристойные предложения. Девушка это что вызывает к себе? Она будет ухаживать, заботиться, мыть полы, она будет служить, она будет делать все, что он захочет, потому что она устала от одиночества. Как считывается такая фотография, такой человек, что этот да человек не уважает себя, что этого человека в детстве не любила и не уважала, мало, не баловал папа, не давал ей раскрыться и так далее. То есть понятно, что в этой девушке по фотографии уже там эта программа, там та считывается э, суть этой человека, что он, понятно, и дальше пойдет. Поэтому про фотографии дальше я покажу. Вы, вы взяли уже э, после подписки на этот мастер-класс, вы получили чек-лист, и вы видели там, как можно делать фотографии. Более детально мы разберемся, естественно, в курсе. Это самое главное, с чего нужно начать. Нет шанса для первого впечатления. Правильно? Дальше. Вторая ошибка. Нет хорошо сформулированного результата. То есть у вас нет в голове четкой картинки, чего вы хотите. У вас нету большой цели на длинную дистанцию. Для чего вам, мужчина, что будет, когда он будет или когда не будет? Как вы себя э, будете чувствовать, когда вы будете просыпаться одна, через год, через два, через пять? Что вы будете делать, когда э, вашего, у ваших детей, у ваших внуков у будет только одна бабушка, которая будет... Возможно, я просто знаю примеры э, таких э, женщин, которые у них нет в личной жизни, они залипают на внуках или даже если муж есть, то она с ним не имеет отношений, она вся отдается внукам. Она вся отдается, растворяется в дочку и внука, и про себя забывает. Она ходит с колясочкой, она водит в садик, она жалуется на боли и, и всякие там в ногах, в сердце, потому что возраст уже поджимает. И уже у такой женщины, конечно же, Э, не та энергия, но она служит. Поэтому, когда у вас есть такая длинная <свят> длинная цель, большая, на длинной дистанции, вы видите себя, а что в конечном итоге, как вы себе представляете, что будет, когда через год, через пять, через десять, через тридцать, когда вам уже восемьдесят, и сколько там уже старости лет, как вы себя видите, как вы жизнь свою прожили, да? что вы сделали. Вот когда вы туда заглянете, тогда вы будете понимать, почему нужно делать то или иное сейчас. Я в мастер-классе, который длился 3,5 часа, давала такую практику. Рекомендую вам послушать, послушать этот мастер-класс. Даже можете с конца его послушать, там где-то одной трети может быть, потому что там была очень крутая практика. Отдельно я буду давать эту практику в сопровождении музыкальном и так далее тем, кто будет в курсе, и она будет более такая четкая на повседневную работу. Время от времени туда нужно будет заходить. Она так и называется, практика на соединение с внутренним мудрецом. А сейчас я просто даю в короткой, короткой записи мастер-класс, которую, возможно, вы не послушали, или если послушали, то для закрепления ваших знаний, которые вы получили на большом вебинаре. Дальше. У вас нет средней цели, на, например, на 3 месяца, потому что за 3 месяца в среднем за 90 дней формируются новые привычки. У вас нет ближние цели на вытянутую руку, а это, а что вы хотите получить в результате действий на каждый день? И вот этот пятиуровневый такой способ достижения любой цели, это касается не только отношений, любой другой, любой другой нашей цели, любой другой сферы, говорит о том, что мы путаемся, мы находимся в, в сибурде, в симуляции, бурной деятельности, и поэтому часто с, с, не достигаем цели и не понимаем, что мы делаем и для чего. Ну, ну надо мужчина, ну надо, ну кто-то говорит, надо, а мне это надо. А может, вам и не надо этот мужчина, может, вам нравится быть одной. Может, вы уже так устали от мужчин, что он, просто вам нужно кайфовать одной и наслаждаться миром, и, и, и не надо никаких мужчин. Я же не знаю, это вот у каждого должна быть своя цель. А для этого полезно задавать себе вопросы, которые вы в большинстве не умеете задавать, так же, как и я, любой человек. Для этого полезно идти, получить вопросы от третьего лица, потому что он будет третьим, а вы будете общаться с собой «я» и с тем «я», который вы хотите быть. То есть, другими словами, вам нужно идти к специалисту, к психологу, к колочке, задавать вам вопрос. И тогда вы поймете, это ваша цель, не ваша цель. И с помощью ответов на свои же вопросы, которые буду я вам к примеру задавать, вы построите свою цель. Это очень важная работа, без которой большинство из нас просто путаемся и проходим кучу времени, тратим времени и денег на всякую, всякий материал, потому что нету конкретно своей цели. Большой, средний, на вытянутую руку и плана на день. Третья ошибка жалеете денег на себя. Я очень хорошо помню, как я выделяла себе 10 евро в месяц, для меня это были большие деньги. И я помню, как я жадничала и думала, вот блин, ну с чего начать? Ну, с чего? А потом, когда я поняла, что для меня важно прокачать себя, тем более, что я уже начала вести женские тренинги, я поняла, что у меня много самой. Он не валялся. И я стала в эти свои, и от то зарегистрировалась, и я стала платить в месяц 10 евро, там 9,99. Я увидела, оказывается, больше возможностей, там есть возможности и показывать, переписки и так далее. То есть, ну, надо, а если он вас ищет, то как он поймет, где вы? Вы на там 165 там месте, да, на этом сайте. А женщин много. Они разные, Есть и красивые, есть, есть и не очень, есть и упакованные красивые фотографии, нет. И, конечно, даже если их много интересных, и даже если много женщин возьмут и красиво оформят свой портфолио, даже если он уйдет, то он снова вернется к вам, потому что никто практически не умеет общаться, не умеет выстраивать коммуникации. Об этом дальше скажу. Четвертая ошибка: быстро сливаются, быстро разочаровываются и не доходят до результата. Именно потому, что нет очень конкретной цели, снова акцентирую внимание на предыдущие ошибки, нет, нет понимания для чего, и тогда ну, походило походила, ну попадаются какие-то альфонсы, какие-то там, и, и все, и, и, ну, и в баню лучше жить одной, чем вот этими вот бездельниками, без бездарины, с ними там, время свое убивать. Есть такое? Поэтому здесь иметь важно то состояние, которым вы будете играющие выходить на сайте знакомств, потому что действительно по себе знаю от, от этих бездельников вот просто устаешь. А здесь нужно сито поставить. В начале сито фильтр, которые будут меньше приходить всякая непотреб всякая шушера, а даже если будет приходить, то вы будете на них что? тренироваться, но для этого нужны определенные практики, чтобы вы к этому подходили с игрой. И именно с игрой, в игры. Пятая ошибка. Пытаемся лечить. А вот он такой хороший, он там что-то рассказал, пожаловался, а это, как правило, уже аферисты, которые жалуются на то, что у него там э, кто-то умер, кто-то погиб, э, они хитро влазят в душу, и мы думаем, ой, я же ему помогу, я же такая добрая. А он в итоге вытащит с вас деньги, обманет. И таких случаев у меня было немало, когда женщины не заканчивали со мной работу, прошли какой-то небольшой какие-то получили первые примеры и пошла сама. А я сама, сама, сама. А потом ее через годик обращают, говорит, мне очень стыдно, Дмитрия Викторовна, но я вот вас не послушала, не пошла к вам тренинг попала на афериста, который вытащил с меня там или две долларов. И я теперь даже боюсь заходить на этот сайт. И снова человек расстроился, снова у человека там полез вес, поперла ее, и она вся в депрессию опять залезла, плюс на, на, на, нашли новые э, заботы от детей, от внуков, и поплыла опять бабулечка, потому что была красивой женщиной, подтянула себя, а потом э, денежки не в себя вложила. А вот я такая умная. Не в свой тренинг, не в свое развитие, а вот пойду-ка я сама. И попала опять в очередную ситуацию. Там снова нужно тянуть, вытягивать, искать какие-то курсы. Но лучше, конечно, когда-то вы находите курсы, которые работают лично с вами, а не те, которые там про эзотерику, шизотерику, про румы, про кармический менеджмент. Да, карма это карма. изменить. Да, карма – это вытащить себя из дерьма. Да, карма – это сделать из себя женщину, которую уважаешь сама себя и уважают другие люди. Понимаешь? Уважают тебя мужчины. Поэтому процесс обучения, процесс э, делания его добрым, хорошим, добрым, нежным и, и помочь ему – это ваше заблуждение. Он к вам не обращался, как вы не доктор. И если в 20 лет мы идем в отношения, мы не знаем, то уже, простите, после 20, 30, 40 уже стыдно попадать на грабли, имея, имея сегодня такие материалы, как у меня или у других специалистов. Поэтому вот просто осознайте это. Поэтому брать кого-то в обучение, лечить кого-то, это ошибки большие. Вы не доктор, чтобы вам чтобы вам платили, и вам тем более не платят. Малкой, будучи еще кем-то, это не ваша задача. Пусть идёт, ищет э, лохушек, которые будут его лечить, и будут его <coughs> вытаскивать его из дерьма, давать ему деньги, гладить его там, по, как маленького ребенка. Мы ищем мужчину, который нам м, подходит, и с ним выстраиваем здоровые отношения. Запоминайте. Э, в отношениях важен обмен ресурсами. Ресурсами вы даете ему то, он вам дает это. И здесь нужно договариваться. Когда вы его найдете, встретите, вы будете выстраивать коммуникации, и в конечном итоге будете договариваться, чтобы остаток своей жизни, сколько вам там сегодня, 30, 40, 50, 60, чтобы вы могли почувствовать себя женщиной, а не училкой, там, мамкой, бабкой и там еще кем-то. Шестая ошибка. Мы не разбираемся в мужчинах в их психологии. Э, Идем на старые грабли. А пора разбираться. нам а Мы обязаны разбираться, потому что, ну, 21 столетие, как это? Как это не разбираться? И в, в, в курсе, в этом сайте знакомств, я даю дополнительный курс э, диагностика мужчин. Там полностью, полностью, полностью расклад на того, как выбирать, как говорить, вот пошаговое, пошаговое, прям вот прям инструкция, как общаться, как говорить, о чем он м, говорит и что это значит, как задать вопрос э, не в лоб, а аккуратно, чтобы быстренько его считать и не тратить на него время зря. Седьмая ошибка. Это то, о чем я говорила выше сейчас подчеркиваю. Не умеем общаться, говорить, влиять словами, флиртовать. Даже когда вы сделаете качественные фото, вам придется говорить, писать, общаться. И дам примеры слов влияние на мужчин хотите думаю хотите я их дам и сейчас и в курсе дам больше ну если сейчас то пример <coughs> вот вы вышли на сайт знакомств вы начинаете общаться с ним ваша задача первая похвалить если вы видите что это качественный мужчина похвалить за, за по, порыться походить по его фотографиям, если там есть фотографии, и похвалить его. Если одна фотография или две, это прежде всего уже может быть аферист, потому что, как правило, аферисты и не имеют много фотографий, у них одна фотография, две, и то не его. Дальше. Даже если он накидает руки много фотографий, то это тоже могут быть не его фотографии из какой-то генерал американской армии или какой-то доктор, или еще кто-то. Ну, это типично. Поэтому, если вы нашли хорошего, качественного мужчину, вам вы видели, выделили его, то ваша задача включить какую-то игру, шутку, ну и, например, вы скажете там, пойдете по его фотографиям и напишете, ну как будто вы вот здесь вы вот у вас такой взгляд, значит вы такой-то, а вот тут вы серьезный, возможно вы, то есть вы, вы просто вот показываете, что вы Такая живая, открытая э, женщина. То есть вы, вы вышли на сайт, вы играете. Дальше, если он вам делает комплименты, вам важно найти какие-то возможности сказать, что он воспитанный, вежливый. Сказать, я э, ничего не говорить про него, а он там что-то написал вам, а такой вот, ну, какой-то комплимент. А вы пишете в ответ, э, я уважаю э, мужчин, которые э, понимают женщин которые уважают женщин. Да, там, и, там, то есть вы и напрямую не говорите. Уважаю мужчине, там, когда он жальтамин. Ну, то есть кратенько что-то написали, то есть вы как бы напрямую ему ничего не сказали, но он уже понимает, что это дипломатичная, интересная женщина, которая не сюсюкает, она прям, а говорит вот какие то красивые вещи, дипломатичные. И она уже такие вот красивые паутиночки вьет, такие кружева, кружева вьет, но эти кружева такие приятные. Восьмая ошибка. Более двух месяцев общаетесь на сайте и не переходите прямо в диалог. Вообще, в идеале вы пообщались недельку-полторы и вам нужно показывать, и вам нужно приглашать его в в, значит, в причем, как это сделать, чтобы не проявлять такую проактивность, да, и чтобы красиво это повести его в контакт, я тоже это больше, более детально покажу на курсе. Вот, когда вы уже вышли на видео, курс, на, на видео общение с ним, здесь тоже важно знать, как себя сразу повести, чтобы было, опять же, первое впечатление, импритинговое первое впечатление, чтобы было, чтобы он обалдел от вас. Здесь тоже... Есть особенности. Я тоже на себе проверила и на своих ученицах. Девятая ошибка. Ждете, как царемно, несмеяно, что вас начнут завоевывать сами и боитесь первой, первой начать разговор. В курсе покажу, как давать повод, чтобы мужчина вас хотел завоевывать. А здесь сейчас скажу вот такие вещи. Я уже сказала в предыдущем слайде, что когда вы друг к другу подошли, лайкнули, и он э, ничего не ответил. Вы посмотрели, что мужчина интересный, что у него там возможно много других женщин, вам важно выделиться. И здесь э, нужно зацепить э, каким-то, опять же, вот, игрой, э, нестандартным каким-то выражением, чтобы он на вас обратил внимание. А он зашел на вашу страничку, прочитал, кто вы. А тут уже профайл интересный записанный, и вы уже общаетесь. Поэтому э, сказать, э, какую-то игру включить, это важно для того, чтобы быть нестандартной. Не спрашивать там, женат, не женат. Э, вы увидите это и так. А если он соврал, то в процессе общения потом вы выясните. Он и сам расскажет, если вы ему понравитесь. Поэтому повод... Это нормальная, качественная фотография. И первые шутки, первые слова, э, если даже он вам не написал, э, например, что, э, например, такие, как бы, чтобы привлечь внимание, э, чтобы он начал интересоваться, э, по, по фотографиям сказали какой-то, какой у вас смешной галстук, к примеру. Ну, никто этого не скажет, какой у тебя смешной галстук или какие у тебя там смешные, там смешная прическа. Ну, казалось бы, ну, как, как, какая смешная прическа. Хотя, может быть, там нормальная прическа. А вы так у -у -у, ничего себе, какая, какая черность, он тебе подумает, какая она смешная. Ну, это зацепит, потому что это разрыв шаблона, это не шаблонное общение. И так далее. Больше нам э, покажу на курсе. А, почему я сейчас показываю вам вот эти свои фотографии? Потому что, к тому, чтобы такие фотографии сделать, я тоже к этому шла. Первый, первую свою фотосессию, где я себе нравилась, я сделала в тренинге, в одном из выездных тренингов, когда обучаешь, сама обучаешься, есть такое выражение. Мои фотографии были тоже хорошенькие, но я себя не любила на фотографиях. И я помню, первые свои фотографии я сделала на в тренинге с парнем, которого обаяла, и он мне сделал их бесплатно, фотосессию. И я с тех пор поняла, что, оказывается, я хорошенькая, потому что хороший, качественный мастер найдет тебе какие-то приятные, позитивные черты, и ты себе понравишься. Так вот, я первая, когда я начала себе нравиться на фотографии, это после того, как мне сделали хорошие, качественные фотографии. Причем без всяких... Без всяких, без всяких яких там, фотошопов и так далее, поэтому рекомендую пройти хорошую фотосессию, чтобы вас хорошо, красиво поставили, посадили, нашли какой-то хороший локус, локус контроля вывели и так далее, локацию нашли. Вот тоже вот недавние фотографии, которые я пошла съездила в фото фотостудию. Но в фотостудия даже и не обязательно. Если вы найдете хороший дом, хорошее место, найдете хороший фотоаппарат, найдете девочку или мальчика, который умеет фотографировать, это тоже будет для начала нормально, чтобы не вкладываться пока что много в себя, если у вас там вообще пока плохо все с деньгами. В любом случае, начинать нужно и найти может сюда вывод. Вот эти фотографии, они без всякой фотошопа. Это вот просто девочка поймала красиво а я уже научилась немножко вот, делать какие-то а, свои там какие-то позы, да, вот эти. Это мои сертификаты. Почему я показываю? Потому чтобы стать НЛП мастером, чтобы получить сертификаты, нужно было учиться много, проходить кучу страхов. Я их прошла. И я сначала поработала с собой. Это сертификат Немецкой Академии Управления Экономикой в Ганномере я проходила 12 года обучения, потому что когда ушла из государственной службы, я поняла, что я вообще ничего не знаю, как вести частную практику в интернете, вообще понятие бизнес-процессов, для меня маркетинг это был вообще темный лес. Также я получила торгово-промышленной палаты подтверждение своего этого образования, и по сути... Это тогда еще дало мне очень большой скачок на эту уверенность в себе. Поэтому, когда вы где-то учитесь, ходите, пробиваете свои страхи, это тоже дает вам возможность пройти вот эту вот э, свою уверенность в себе. Это э, форум участников бизнес-тренеров, где я среди 14 тренеров заняла второе место, только начала заниматься вообще тренерской работой. Для меня это было очень-очень-очень-очень сильное такое, э, ну, не... Вот я себя недооценивала и всегда находила какие-то кучу всего в себе. И когда я, помню, проводила тренинг, мне пригласили на этот, я у себя проводила тренинг со, со тренером своим, первые свои тренинги проводила. И тут меня пригласили на этот форум. Я говорю, да, у меня же это, я не могу, да, у меня тренинг. А Саша мне говорит, со мой, говорит, слушай, ну такая возможность, конечно же, иди. Я говорю, так мне страшно, я боюсь, я не умею. Дал мне практику, когда я никогда не забуду эту практику, теперь я даю тоже людям на, увер на уверенность в себе. А там было где-то 140 предпринимателей, людей, которые пришли на эту встречу, это необычные люди были, бизнес-люди, то есть знающие, чего хотят, кто они и так далее. Я там какая-то девочка, какая-то непонятная которая вышла. И вот э, сейчас я вам показываю как результат, потому что для меня это тоже опыт, который я пропустила через э, неуверенность, через страхи и так далее. Это тоже другие мои тренинги, э, бизнес-процессы, лидерство и руководство, дорогие тренинги. Э, и я их показываю, потому что там, где дорогой тренинг, ты получаешь, даже если ты получаешь процентов оттуда знаний это дает на, на 250, понимаете? Поэтому как как элемент. Чем больше ты платишь, тем больше ты вкладываешь в себя, тем больше ты уважаешь себя. Вот как-то так. Это выездные тренинги в Турции, работала с девчонками. Это наша работа и на пляже, и на утренней медитации. И ваши, наши походы в ресторан и поработка каждой отдельно и наши фотки и дизайн делали макияж и наш очень крутой отель нас очень ценили уважали там это там были вообще королевы потому что всему учились чтобы считывали нас даже и по походке и по всему нас выделяли нас всегда в ресторане, потому что мы были особенные, ходили, действовали, улыбались и флиртовали с мужчинами. Все это, в общем-то, результаты нашей работы. Кстати, кому интересно попасть в ближайший живой тренинг, с 10 декабря в Египет, милости прошу, и мы можете написать в личку, под этим видео будет предложение, и мы обсудим варианты участия вашей в вашей личной работе, потому что живой тренинг это лучшее, лучше, что может быть для трансформации себя. За более чем 8 лет работы в онлайне я провела выездных тренингов, ну я не знаю сколько, уже, наверное, более 20. Потому что каждый год у меня 2-3, это и более выездных тренингов. И Люди после этих тренингов совершенно другого качества, совершенно другого уровня, совершенно другие уверенные женщины, которые делают свою жизнь совсем другом. Потому что это простройка личного стержня через личную работу. Вот мы такие красивые. Это тренинги в Испании. После тренинга поехала прогуляться. Вот фотографию эту специально оставила в пятнадцатом году. Сама себе даже нравлюсь, что я вот так вот пошла в сарафанчике с открытой спинкой. Прям даже как-то себе понравилось. Аня меня снимала. Я Аню, она меня. Кстати, эту шляпу забыла в прошлом году или позапрошлом Позапрошлом, в 2017 году, в очередном тренинге в Италии. Тоже был в Италии времени в отеле. Рано утром уезжала и забыла эту красивую шляпу. У тебя такой новую еще, но такую пока не нашла. Это тренинги живые с проработкой внутренних страхов, детских, психотравм, работаю с людьми, вот я. Видите меня, вот она я, вот э, женщины и немножко мужчин, которые каждый собой работают ищет себя. Это выездные тренинги в Днепре, это не помню, в каком-то тоже фестивале, какой-то тренинг, мастер-классы, не помню какое-то, где это было. Это в Киеве выездные тренинги с женщиной учились коммуницировать и учились uh, управлять через коммуникации кстати у вас будет uh, я управление с коммуникацией у вас будет отдельные чек-листы uh, прям инструкции как общаться прям слова выделенные для того чтобы вы могли применять их в реальной жизни вот они все в футболочках моих фирменных uh, поэтому вы тоже можете эти футболочки получить uh, и я с удовольствием отправлю их на почту вам, если вы будете работать и будете писать, делать домашние задания, выполнять для того, чтобы получить результат. Уже в ближайшее время встретить своего мужчину. Это тоже тренинги «Живые мои». В работе Это маленькая, маленькая группа, у нас было 7 или 8 человек, по-моему. И мы, по-моему, даже у меня на квартире работали. Да, похоже, да. Тренинги «Уверенная и счастливая я», умение говорить, общаться, держать спинку, осанку, голос. Это мы тоже работали в... Это же проработки в каждой. Любой тренинг, который я провожу, это здесь идет личная проработка. Поэтому живые тренинги рекомендую пройти. Вот Лариса, спасибо ей большое, она... Пошла тренинг и буквально в течение пару месяцев потеряла, просто ушли самостоятельно, эти килограммы. Просто невероятно. Это мы после живого тренинга в реальном времени вышли из ресторанчика пошли, вышли в ресторанчик покушать и вот идем просто снова, возвращаемся на место тренинга. Вот эти три человека, я их очень особенно уважаю. Оля вышла замуж. Надя нашла свои отношения с мужчиной И с детьми взрослыми Людочка похудела, постройнела Похорошела невероятно Закрыла отношения с... Которые ее просто уничтожали И осуществила, осуществила свои мечты Поехала в другие страны Поработала, поучилась В общем, короче, жизнь идет а Вот они, красунечки это вот тоже работа. Последний день мы были в каком-то ресторанчике, заканчивали тренинг и заодно подводили итоги. Лариса, молодец, она после этого тренинга, я уже говорила, приличное количество килограмм скинула. И многие вещи в жизни ее начали улучшаться. И с детьми, и с внуками, и с мужчинами в том числе. Сейчас она, где-то фотография была, где она построила. Если найду... По-моему, даже в этой презентации ее нет. Это мои фотографии. Я специально вам показываю, что снимать видео, снять, снимать фотографии можно с простого телефона. И обрабатывать их, и делать качественными вы можете. Вот мне сделали, и, и я даже себя чувствую по-другому. Как будто я такая. На самом деле я такая. Но фотографии можно снимать по-разному. Поэтому, когда ты вов, смотришь на себя, и ты понимаешь, что. Тебя надо где-то животик потянуть, тебе надо спинку поставить, да, то есть ты учишься выставлять свою локацию локацию вот этих, это, конечно же совсем по-другому ты себя ощущаешь это фотографии из Египта где я работала и в тренингах и там жила уже 9 месяцев в прошлом году я с прошлого года по август этого года я жила, сейчас записываю это видео, видео в двадцатом году это девчонки после тренинга в шарме которые получили суперские результаты. Дальше каждая пошла, еще прошли каких-то пара тренингов, консультации, и каждая пошла жизнь в совершенно другом качестве. Вы можете это увидеть в отзывах, отдельно в видео отзывах. Потому что мужчину можно найти где угодно, а через сайт знакомств это способ прокачать свою уверенность. Вы можете найти где угодно своего мужчину, но сегодня во время кризиса и пандемии и ограниченных действий конечно, на сайтах проще прокачать свою уверенность. Это выездные тренинги. Мы уже после тренинга съездили в Иерусалим с Викторией. Это с правой стороны мертвое э море, как глицерин. вообще никогда не забуду это состояние. Это тоже фотография. Вот, кстати, это одна из фотографий, когда делал этот парень фотограф в шарме. По-моему, в шарме, да, в шарме. И так как он хороший, качественный качественный мастер то фотографии даже не надо было и особо и ничего с ними делать эту фотографию мне сделала виктория вот обычная простая фотография и нужно учиться и спинку тянуть и ножки и так далее и ничего такого особенного в этой фотографии нет но она натуральная да и показывать на сайте знакомств нужны разные фотографии но главная фотография профиля должна быть там где у вас есть выражение лица без очков и на первом, на первом плане должно, должно, быть, должно быть лицо глаза взгляд, взгляд а эти остальные фотографии уже можно наскладывать на туда куда ну, на разные, подписать на разные, разные уже фотографии чтобы он видел вас в разных ракурсах эти фотографии двадцатого года это ну, я которая в высоком каблуке, конечно же, стройнее. Конечно же, когда ты выстраив, строишь, ставишь, себе высокий, ставишь себе в высоком каблуке и подтягиваешь живот, вытягиваешь спинку, естественно, ты получаешься другая. Да, я обожаю шляпы И вам рекомендую носить шляпы Это продает вам женственность. Шляпа это, как говорят мужчины Женщина выделяется Она особенная И особенную женщину мужчина заметит Я не знала этого, когда-то мне недавно об этом сказали Мне просто нравится шляпа Но я не знала, что оказывается я особенная, когда в шляпе Это тренинги в Болгарии Мы были в горах, ходили босиком С закрытыми глазами Делали трансмедитации Тоже разбирали свои боли Работали со стихиями С землей, с водой, с небом И, конечно же, очищали себя Девчонки вот такие вот, видите Обычные, и мы все вот такие вот В горах там работали Поэтому вот такая обычная фотография Но это после тренинга Вот они друг друга водили С закрытыми глазами Босиком, по колючкам И одна идет, а другая Просто не мешает, молча идет Но там идет тело там включается бессознательность. Практики на том, как кушать в удовольствие, для того, чтобы включалась сексуальность, я даю вам отдельную такую практику, они будут на курсе. Это мы ходили в дуршлагах, для того, чтобы прокачивать свою уверенность. И это круто очень работает, когда мы одеваем какие-то скоморохи, когда мы одеваем какие-то шляпки, ем поем, там песни просим попрошайничаем. Это очень круто простраивает наши страхи. Ну, я, видите, предлагаю вам поехать в тренинг в Египет с 10 декабря. Там тепло и хорошо. И можно и отдохнуть, и набраться сил, и, конечно же, прокачать себя. Так что, кому интересно, пишите, будем э, прорабатывать, э, договариваться, и можете попасть в этот тренинг. Ну, а я показываю вам еще одно <coughs> э, материал, который у вас будет. Э, вы получите в этом курсе, который вы сейчас покупаете, э, Сегодня, так как сегодня пятница, вчера я сказала, что цена будет э, убрана, но так как сегодня пятница, мы решили оставить эту цену. Значит, в базовый э, пакет, который будет для, для, по сайту знакомств, как за 30 дней найти своего мужчину знакомств, вы получаете видеопрезентацию, как правильно оформить свой портфолио, э, видеоурок «Этикет поведения в ресторане, как знакомиться леди», и работаете в группе, получаете полностью в записи, материалы по этому сайту. И дополнительные бонусы, вот вы видите здесь за 1900 рублей. Это бонусы. И сам тренинг вы получаете в записи и работаете. Что делать, как делать и так далее. Пакет второй. 4900 сюда входит. Все то же самое. Тренинг, вот эти вот бонусы. И сюда еще входит книга «Пять главных ошибок женщин. Признакомься в интернет и как исправить их». И там идет четкая пошаговая инструкция. Сюда же войдет суперская практика, как за 6 месяцев гарантированно встретить своего мужчину. Выжимки многолетнего опыта – это... Просто суперская практика, которую ее нужно вообще отдельно продавать. Вообще ничего не делать, только эту практику продавать. Там 15 дней делается одна и та же практика. Происходят чудеса. Появляются люди, мужчины. Вы, вы просто-напросто вообще меняетесь. Я бы вообще, наверное, оформлю отдельно, буду продавать только одну эту практику. Как за 6 месяцев можно следить. Это 15-дневная практика. Ежедневно делать одни и те же вещи, которые, по сути, просто меняют реальность вокруг. Сюда же идет видеотренинг, чек-лист, фокусы языка, готовые шаблоны речи на все случаи жизни. Отдельно идет список, чек-лист, волшебных фраз, что у вас мужчина удвоил ваши доходы, а то и утроил. Книга 9 шагов в комфортном отношении». Это книга инструкция книга тренинг. Там все тут тоже расписано, что нужно делать и как. Отдельно мастер-класс ловушки, ловушки, «Ловушки для мужчин, побуждающих к действиям». И это уже все будет и с чек-листом отдельно, то есть не только мастер-класс, но и чек-лист отдельно выложенный. Ну и, конечно же, у вас здесь будет личная консультация отдельная, то есть за 4 900 вы получаете вот столько материалов. Самое важное и самое крутое, крутое предложение, я считаю, следующее. У вас будет тренинг, все то, что здесь прописано, это будет у вас на всю жизнь, все материалы и в первом и в втором пакете и в третьем пакете это личный коучинг до результата здесь вы получаете за тысячу долларов 30 дневное сопровождение вас до результата по две консультации в неделю и если вы принимаете решение ехать в в личную программу программу то выездного тренинга то для вас будет за 300 долларов всего навсего выездной тренинг в фургаду или в шарм мы еще думаем куда лучше ехать решим с вами сейчас очень много скидок и мы можем выбрать самые лучшие варианты у нас есть время сейчас время такое что скидок много людей ездит мало но туда есть доступ пока что слава богу так вот, за 1300 вы получаете мой личный коучинг до результата за месяц, и плюс вместо 1200 долларов тренинг вы получаете его за 300. Итого 1300 вы получаете месячные сопровождение и выездной тренинг. Если бы мне кто-то предложил, я бы сейчас все бросила и помчалась, если бы я была на вашем месте. Правда, я знаю, чего стоят эти все результаты от таких тренингов. И еще сюда также войдет видеокурс «Диагностика мужчин». И вот прямо тут можете посмотреть эту диагностику на ранней стадии, чтобы избежать обмана в разочаровании. Тут все вопросы, тут все, все, что вам нужно для того, чтобы разбираться в них, все, что вам нужно для того, чтобы правильно задавать вопросы и понимать, кто он такой перед вами, стоит ли и не стоит с ним общаться. И для тех, кто сегодня, э, то есть это, пакет, это само собой идет третий пакет, да? но те, кто сегодня, вчера я давала и сегодня, пятница, кто купит второй пакет за 4900, вы получаете еще и курс диагностики мужчин. Итак, улавливаете, да, смысл этого материала. Вы сразу после покупки заходите в, лич, в группу, работаете там в виде уроков 26 уроков, вы, вы с ними работаете, берете и выполняете, делаете. Как общаться, как говорить, как себя вести, когда вы поняли, что перед вами, когда это не тот человек, как красиво уйти, как задать вопросы и, и так далее. То есть это полностью по диагностике. По диагностике в, этой, в этом тренинге вы будете иметь доступ к таким материалам. Вот здесь же прочитаете отзывы девчонок, которые прошли и получили обалденные результаты. Просто настоятельно рекомендую это пройти, посмотреть и прочитать. Ну и на этом я завершаю мою презентацию. Помните, что за 30 дней можно найти своего человека, когда знаешь как, когда знаешь зачем, когда знаешь, какие слова говорить, когда знаешь, как себя вести, когда понимаешь, разбираешься в них. И, конечно же, за 30 дней ты это можешь сделать при условии, когда у тебя будет доступ к мастеру, тренеру, специалисту, который это уже знает и на себе, как женщина проверила. У вас будет уже в ближайшую неделю, как только вы начнете работать, будет огромное количество качественных мужчин, с вы просто устанете их выбирать. Да, и будет столько, что вы будете, глаза будут разбегаться, как с ними, как кого выбрать. Это да. Таким образом, я желаю вам уже, возможно, Новый год кому-то встретить с любимым человеком. От вас зависит. Включайтесь, инвестируйте в себя и будьте счастливы и думайте, подумайте, извести. Проще быть одной красивой, счастливой, э, мудрой, э, там, сексуальной, или дарить кому-то это счастье, мудрости, уверенности, красоты своему человеку, своим детям, своим, своему окружению. А я, Надежда Новосельская, жду вас на курсе. В любом случае, я вас люблю и знаю, что рано или поздно вы придете ко мне, потому что вам может только тот помочь, кто сам прошел, пропустил через себя. Специалист, который не будет вам втюхивать какую-то ерунду, поможет и с психотравмами разобраться, и с болями, ну, как вы понимаете, это личная консультация, и вы это тоже можете получить также в этих пакетах. Пока-пока.